Походу, киса не будет на этом сервере Почему это? Иди давай сюда. Да шучу Короче, ребят, всем здорово С вами, как всегда, ваш любимый Егор Устовый, который очень сильно Устал играть на прошлом сервере, если честно А вот прям настолько он устал Что у него уже не было сил даже Включать компьютер, если честно Не знаю, почему так произошло Но хочу вам немножко рассказать маленькую Предысторию Ребят, помните ситуацию, когда я говорю, что я точно никогда не пойду играть на сервер Тамара uh, Эйдж? Вот. Сейчас такой момент uh, произошел. Да он еще произошел uh, в тот момент, когда я играл плотно на сервере Кедра Варс, вот. И когда открылся Валхала H, то есть я сказал, что я туда не пойду. Миллионы людей заходили на мой стрим, говорили, Егорус, ты что, ты братик, говорили, Конечно же, я отказывался от этого, потому что у меня была маленькая обида. Я вам всем про нее на стриме говорил. Водичка. Самое главное, что каждый свой стрим я пытался кидать в телеграм-канал группы игры ну сервера Valhalla H. И проблема в том, что в итоге у меня потом кастрица, кастрица это ГМ был, там руководитель какой-то у них в телеграме. Он меня тупо забанил. Забанил меня везде, что я даже не мог никуда кинуть свой стрим и самое что главное даже на главной странице мой стрим не появлялся в любом случае любого стримеру это не понравится представляете вы приходите бесплатно делать рекламу сервера и вы не получаете взамен мало того что вы ничего не получаете так вас еще и банят да где-то и вот этот последний момент был когда забанили моего персонажа варлорд это была третья валька вот оказывается я что думал я думал что это все администрация игры, что это, они там все вместе все у них, все они делают, все все друг друга все знают оказывается, вот я когда зашел, секонд у меня секонд же зашел на мой стрим сам, ну сам секонд, господи Димонович, зашел и говорит, Егор, ты идешь к нам? я ему объяснил ситуацию вкратце и он вообще офигел, я потом к нему захожу тоже на стрим, когда я уже я уже стрим закончил, захожу к нему на стрим а он мне, говорит, Егорыч говорит, я даже не знал об этом я даже не был в курсе Типа, про то, что тебя вообще что-то там где-то забанили, где-то это... Типа, это нормально, когда, ну, стример стримит и хочет кинуть свой стрим в Телеграм, да, как бы. Ну, походу, ребят, это вообще нормальная тема, я считаю, тоже. Вот, а когда какой-то модератор, у него личного неприязнь, лично неприязнь, и он тебе дает баны нахер, да, ну, получается дерьмо, сами понимаете. Вот, короче, к чему я все это веду? Походу, ребятушки, походу, я заваливаюсь. А, смотрите, 29 числа я заваливаюсь на сервер Valhalla H. Просто играю там опять соло, как всегда Просто соло вот, Без всяких загонов, без всяких созданий клана Потому что на кедре я это вообще не потянул Вот, ну, Не моя эта тема, все-таки кланы вот. Пока еще не знаю, за кого буду играть Короче, очень много людей зовет Короче, решил я ворваться Будем, ребят, делать контент Там играет Ганжа -босс, там играет Рейх Там играет... Э... Да блин, там осталось только Боргов это -то засунуть еще. И будет вообще топ Еще хочу Сказать по поводу конкурса По поводу конкурса на 5000 рублей У меня вот этот конкурс На пятерик Он у меня так и не был закончен Мы его с вами сделаем После моих завтрашних суток По ходу 29 числа Мы сделаем этот великий конкурс Мы сделаем этот великий розыгрыш На 5000 рублей Обязательно всех я об этом предупрежду Я говорил, что я не буду об этом предупреждать Типа, кто будет на стриме, тот и выиграет Но нифига, люди ждали И в итоге, с моей стороны, условия Полностью не были выполнены Потому что я говорил, что конкурс будет разыгран Когда будет 2300 подписчиков У меня на ютубе И 300 в Телеграм-канале. Но сейчас в Телеграм-канале у меня всего 150. За весь конкурс только плюс 30 человек. Это очень мало. А на Ютубе... А на Ютуб-канале за все это время плюс 120 человек. Вот. Получается, у меня там 2070. Не хватает еще 230 человек. Но сами понимаете, что это нереально просто. Из-за того, что это нереально, я делаю розыгрыш 5000 рублей. прям послезавтра, ребят, 29 числа. Где-то в 16-15 часов заходите на мой стрим будет новый сервер блин будет а, конкурс и будет сразу а, трипл-шот нахер короче я не знаю ребят а, я очень загорелся этой идеей не знаю за кого буду играть не знаю в какой клан я пойду может быть даже к петровичу петрович нормальный мужик вот короче всех обнял всем всем пока ребят а мне хорошего стрима и самого лучшего контента для вас